Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Серж, и уже целую неделю не выходила роликов на моем канале. Чем же я там занимался? Ну, наверное, просматривал новую фифашку для того, чтобы сделать по ней обзор для вас. Итак, мое первое мнение по FIFE Mobile 19. Поехали! Итак, в целом я хочу сказать вам то, что игра мне очень понравилась. Мне очень понравился новый движок, как он вписывается, как они доработали прямо бетку. Ну, это была бетка, она должна была быть по идее сырой и просто должна была нам показывать геймплей будущей фашки. Но в целом они все это на таком уровне доработали. Но единственное, остается тут же баг с лицами футболистов, когда они базовые. Но за это я не буду винить разрабов, потому что ну, все-таки они поработали над многими вещами. И по сравнению с прошлой частью FIFA, это настоящая бомба. Новый движок, новая аркадность в режиме Versus -таки, который сам по себе аркаден. Ну, когда у тебя только момент, ты фактически не защищаешься. Просто идешь в атаку и забиваешь. Такие красивые плюшки начали залетать. Как же мне это нравится. Также Равная игра тоже классный режим. Единственное, ну да, он у меня поддерживается на устройстве. Как каких бы плохих предпосылок к этому не было с бетки. Но мне он понравился. Я откатал там парочку каток, но Единственная, пожалуй, проблема, и она, наверное, больше связана с моим инетом, нежели с оптимизацией данного режима. Хотя с ней тоже могут быть проблемки, все-таки это первый опыт разрабов в этой сфере. Ну, но... типа у меня игра Глючит, тормозит, ну, стабильно выдает 5 FPS. Игрок реагирует на мои телодвижения секунд через 5. Это, конечно, немного раздражает. Ну, как немного раздражает, пока она меня, конечно, знатно подгорает с этого. Ну, а в целом, давайте я хотел бы сегодня, ну, поскольку это краткий обзор, прям мое первое первое мнение, я не буду вам сегодня излагать, прямо вот четко излагать сегодня все преимущества Фифы перед ее старшей частью, старой частью, перед Фифу Мобелл, 18 Что-то доработали там с еще. Я не буду вам сегодня это объяснять и рассказывать подробно. Об этом я, пожалуй, сделаю отдельное видео и выпущу я его. Ну, давайте наберем под этим видео 4 лайка. Мне будет приятно. И я начну пилить, пожалуй, новый обзорчик. Ну что? А теперь давайте, пожалуй, перейдем. К матчам Versus Атаки, которые бы вам которые бы я хотела сыграть вот прямо сейчас на записи. Предупреждаю, я буду записывать не через микрофон, через который я обычно записываю, я буду записывать именно через средства записи видео непосредственно мобильных игр. Ну, дурекордер, кому интересно. Ну, и поэтому звук будет хуже, чем в остальном в остальной части видео, так что я вас предупредил, поехали! Ну вот, дорогие друзья, я и перешел в нашу в лю, всеми любимую фифочку, ну и давайте начнем матч в Атаки. атаке Ну, я буду играть, я сыграю, пожалуй, только два матча на сегодня, потом выпущу, пожалуй, отдельное видео, где я, может быть, сыграю в равную игру. Но, как я говорил, это у меня на моем телефоне с моим этом очень проблематично. Ну, а в целом, давайте перейдем к матчу. Да, грусть, конечно, очень медленно. Окей, и наш соперник на сегодня... Ой-, -ой ⁇ это, это, это будет трудно, но я постараюсь. Попробую, конечно. О, ну ладно, в принципе, я, по идее, должен такого побеждать, но хотя не знаю как. Сразу выбиваем мяч, чтобы был нормальный момент. Акинфен, Акинфенва, удар. Прямо над Эриком бой. Неймар. Класная Кинфенва, Акинфенва, Акинфенва. Красивейший гол в девяточку. Ой, у него отличный момент. У меня тоже. Давай, саланки. Слумо такое. Затяжное. Ну, окей, у него Неймар забивает у меня саланки. Окей, удар. Со штрафного Неймар, смотри только, блин, у меня ту в штангу, тут мимо вообще не везет что-то. Окей, волкот или не волкот показалось, как-то что волкот был. Ладно, да, неважно. куда? Надо было вниз идти, да? Не надо было фильм делать. Окей, Неймар, Неймар. Пинтрадуга, ладно, не получилось, Неймар, красивейший гол с Раз, разворотика слету. А во опасно, Неймара, какой проход, интересно, что же сейчас будет, Неймар забивает, конечно же. Отличный момент, А во опасно, Хога, Хог, Дали угол, блин, не понял, не поняла, почему Куртуа это стащил? Ну ладно, Акинфенва. Не получилось. Вот не хватает ему роста, а он еще и забивает и сравнивает. Блин, эй, что за дела? Почему он продолжает играть, а у меня уже все отключилось? Я, конечно, понимаю, что, вероятно, это из-за из инета, может быть, из-за разницы в часовых поясах, но... Это фигня, блин, так нечестно. Окей, okay, ну и последний матч на сегодня. Надеюсь, я его все-таки затащу. Потому что хочется все-таки в ближайшее время пройти в мировой класс 2. Получить бобос нехилый. Окей. Okay. У нас в соперниках явно не бот. но довольно сильный оппонент. Но я попробую его взять. Окей. Okay. Давайте, сразу выбиваем мяч, мне нужен нормальный момент, а не развод с центра поля. Окинфенва, а удар, пушка в девятку. Как же я обожаю Кенфенву. Так, хок, проход по флангу. Куда же ты отпускаешь-то, а, мяч? Куда же ты мяч отпустил, окей. Оксла Чемберлейн забил. Неймар, да блин, это, это вообще честно, Луис просто взял, поставил блок и все, окей, Неймар, удар, да какого, блин, окей, подача на Кинфенва, Акинфенва против Акслейчи, Акинфенва, я от тебя ожидал большего, Хендерсон, не, ужасный удар, окей, Уокера, тем более, тем временем мне забивают вокер проход по флангу, мой любимый гол, мой любимый тип голов, который забить очень легко. Окей, главное мино обвести. И блин, такая же ошибка, как и в первом матче. Акинфен удар, гол, красава сравнивает счет. Акинфен Ва, Вас здоровяк бьет и это гол. Но кто бы вообще сомневался? Камбэк у нас получается, да? Надо забивать И точно... Уж И... Красиво... Я не помню, кто там у него Ариса Балага вроде или кто... Но в любом случае, вратарь был просто бессилен, такие не берутся. Но в целом у меня для вас все. Всем пока. С вами был Серж. Спасибо вам за лайки, за мои за просмотры, которыми вы меня награждаете. За мои старания. Да, я очень стараюсь. Ну, может, незаметно это, конечно. Я не знаю. В целом, ждите новых видео по FIFE Mobile, также по Google Mobile. Подписывайтесь, переходите на мой твиттер, да у меня есть Twitter, кто не знал. На странице канала э -э -э, есть ссылочка, в этом, под этим видео тоже будет ссылочка в описании. Также есть ссылочка на мой ВК, на мою группу ВК, давайте наберем побольше актива. Всем спасибо за ваши лайки и просмотры. С вами был Серж. Ну и это я уже говорил, это моя типичная любимая ошибка. До скорой встречи!